Скуп февраль на солнечные дни, Щедр на заунывные метели. Но все чаще к нам приходят сны, Где сады в цвету, где звонки трели. Ветер, где упруги озорной, Косы чешет травам деловито, Где небес искусное панно Золотыми нитями расшито. Где подняли парус облака, Приглашая в плавание с собою. Эти сны, они наверняка Посланы нам нежною весною. Скоро-скоро сбудутся они, Юный март уже не за горами. Скуп февраль на солнечные дни, А весна торопится с дарами.